Здорово, мужские мужчины! Еще чуть-чуть бы и мимо меня пролетел бы очень интересный новый перк целеуказания. Интересный он потому, что все чаще в рейтинге я замечаю игроков, которые его используют на полную катушку, причем на самых разных оружиях. Данный перк подсвечивает контуры врагов при нанесении и получении урона от оружия, а еще и автонаводки помогает. Ни хрена себе! Сразу наглядно разбираемся с принципом действия. Если вы прицелитесь в противника, то никаких подсветов контур не будет. Об этом четко написано в описании. Если неприятель будет по вам стрелять, то сразу же появятся красные очертания по хитбоксу модельки. И еще в дополнении к этому над персонажем появится вот такая вот желтая стрелочка. Она как будто кричит. Ебашь его, нахуй! Посмотрим другую ситуацию. Теперь вы наносите урон по другу. все так же появляется красная обводочка, но вот желтой метки уже нет. На мой взгляд это достаточно прикольное решение перка, чтобы сразу по желтой стрелочке вычислять, что за засранец по вам там бьет. Действие обводки, к слову, не такое длинное, можете посмотреть это на футаже, но это и к лучшему, так как тайм ту килл в сетевой игре небольшой. Еще рассмотрим момент, когда человек уходит в укрытие. Мы видим, что часть обводки пропадает и подсвечивается только видная часть. Э, тоже ставлю плюс за такой момент, ибо если бы чувак светился через стены, то это уже какая-то легальная софтина была бы. Целеуказание очень сильно похоже на первый на стороже, только как мне кажется намного профитнее, так как есть идеальный подсвет впитываемого урона. Интересует, конечно же, нас и дополнительная функция красного перка, а именно помощь в автонаводке. Чтобы переходить к этому вопросу, нужно выяснить помогает ли вообще автонаводка в игре и как она работает. Брата-братья, сейчас будут небольшие тесты, но не переживайте, они без фанатизма, но ваш подписка и кулакиш мне понадобятся чтобы я нигде в замерах не ошибся, так что заряжайте. Если кто не знает, то сама автонаводка находится в настройках Базовая автонаводка. Как, собственно, она работает? На первом тесте я решил ориентироваться только на стрельбу. То есть я и противник стоим на месте. В первом случае я стреляю с автонаводкой, но без перка. И, как видно, никакого магнетизма не наблюдается. Во втором случае я поставил перк целеуказания и очень Суда! Тоже ни хрена никаких притяжек нет. На втором тесте я решил изменить переменные и теперь мой потенциальный противник будет носиться передо мной как угорелый и, как видите, опять никаких колебаний по сторонам не происходит. Хорошо, если такую манипуляцию провернуть с уже поставленным новым перком целеуказания, то, как вы уже догадались, тоже ничего не произойдет. И уже на этом моменте тестов я понял в чем дело и как работает автонаводка. Давайте пока что выдохнем и подготовимся к новому сезону правильно, а именно зайдем в гаднотющий магазин CP Donut. Серега супер быстро тебе пришлет боевой пропуск, если вдруг у тебя закрыт магазин, или зальет валюту с охреневшей скидкой. Поэтому рекомендую поторопиться, ибо желающих в начале сезона очень много. Застолби место прямо сейчас, чтобы с первых минут нового обновления ворваться в бой со свежим БПшником. Ссылка в описании. Огненский одобряет и, и ободряет. Так вот, короче, третий тест. Дался мне сложновато, так как я все мерил с двух телефонов, и в нем у нас уже два персонажа в движении, а руки у меня всего две. Наконец-таки в этих замерах я получил магнит, и он начал проявляться как и с перком, так и без. Вот здесь хорошо видно, как джойстик я тяну вниз, а мой ствол прилипает к стрейфу противника. Получается, для срабатывания автонаводки должно выполняться условие, и именно у условия Нашего движения, то есть, неважно, противник стоит или нет, именно нашего. Из тестов понятно, даже если мы будем стрелять в неподвижном состоянии, то магнит не будет активизироваться, даже если чувак на том конце передвигается. Поэтому, дорогие друзья, стрейф это наш лучший друг для срабатывания автонаводки. Знаете, что самое забавное? Что такое принцип активации автонаведения работает и на снайперских винтовках? На классе оружия, которое изначально подразумевается как позиционная. Я проделал на снайпе второй тест, где я был неподвижным, а мой противник мелькал передо мной и абсолютно никаких позывов к магниту не было. Но вот только мне стоило начать небольшое движение, как снайперский скоб притянулся к сопернику. Вот террас, брата-братья. Сама функция автонаведения сделана по очень простому алгоритму и работает на всех оружиях одинаково зерк целеуказания немного повышает радиус магнетизма, то есть магнит срабатывает э, чуть раньше от мишени, но его скорость в доведении будет точно такая же, как и без него. Ничего зазорного во включенной автонаводке нет, так как не забываем, что мы с вами играем на сотиках и многие ребята вообще время в игре проводят без фанатизма используя всего два пальца, чисто убить время или скрасть вечерок. Кстати, мужик, напиши прямо сейчас в комментариях, сколько пальцев играешь, посмотрим сколько здесь крабов. Что касается самого перка, то это как минимум отличное решение в каждый комплект без преувеличения могу сказать. Сейчас уже серьезно задумываешься, стоит ли брать легковес или проныру. И дело тут не в помощи к автонаводке. Вспоминаем в башке выделение контуров и подсвет желтой меткой противника стреляющего по нам. Если твой геймплей, конечно, чисто позиционный и от укрытий, то цель указания не надо брать. А вот если ты играешь активно и постоянно в движении, то по сути для рейтинга это must have. К тому же, небольшая помощь к магнетизму не повредит. Но, опять же, это не панацея. Все-таки нужно уметь трекать и выцеливать противника, чтобы все классно получалось. Данный перк за тебя всю работу не сделает, то он только слегка подсобит. Опираясь на свой дилетантский опыт игры на снайпе, в паре, естественно, с данным перком, хочу сказать, что с ним все залетает как-то бодрее, что ли. фаст и конфетка, читаемость противника тоже на высоте. Поэтому такое вот с виду. Проходной перк уверенно отправляется на постоянку в мой снайперский лудаут. Да, немножечко скорость, подвижность и маневренность чуть-чуть ухудшатся, так как перк легковес, уже все, давай, гудбай. Но все равно этот новый перк достаточно бодрый и полезный. Напоминаю, играть нужно активно, чтобы на полную раскрыть его потенциал. Кому интересно, постер со сборкой и фул комплектом, скину к себе в телеграм-канал, заглядывайте, смотрите. И, конечно же, большой привет и огромное спасибо хочу передать вот этим потрясающим людям за оформленную подписку на бусте. Как и обещал, небольшой блок им я уже зарядил. Смотрите, кайфуете, кто хочет, тоже потом <залит> залетайте. Надеюсь, брата-братья, я вам помог разобраться в работе данного перка, да и вообще автонаводки в игре. С вас ободряющий кулакич и подписка. Ну, а это был Огнянский. Все только начинается.